Принимай поздравления скорей, Наша милая, славная света. Пусть присутствует в жизни твоей Вся палитра цветущего лета. Будет щедрой и доброй судьба, Оградит от коварных сюрпризов. И в счастливую жизнь для тебя Пусть откроет бессрочную визу.